Иди отсюда, первоклассник. Ну что, дорогие друзья, добрый вечер! На сцене сборная Пушкинского лице. Это полуфинал. Это ответственная игра. И к ней мы подготовились основательно. На этой игре не будет никакого плагиата. Что говоришь, мальчишка? Что такое плагиат? Потом расскажу. Все вы знаете, что у каждой команды КВН есть своя фишка. Например, директор 38-й школы постоянно кричит «Баклажан лучший!» Так а чем мы хуже? Итак, встречайте, директор лицея номер 78, Редько Зоя Васильевна! Баклажан лучший! Да, молодец, Да только выйти постеснялся. Ну что ли? Ну что, Пушкинский лицей мы начинаем. Это полуфинал. На сцене Пушкинский лицей ТКМА встречай. Самых талантливых детей. Да Сегодня будет жарко. Сегодня мы взорвем. Пройти финал нам надо, и мы свое возьмем. Сборная Пушкинского. Начинаем! В нашей школе есть очень веселый охранник. Случай в банке. Здравствуйте, вы миллионные размениваете. Так она у вас не настоящая. Как не настоящая? Ну. Деревянная она! Ну тогда это ограбление! Ой, тупой! Да как тупой-то? Челны, город молодежи, именно об этом наш последний номер. Самый модный город в мире, что Казань Какой там битер на пчелны, вот мы носили, да Вот, вот мы носили на банда наших модников Из Санрайза копников, из Санрайза копников, из Санрайза копников все на Найке Самый суровый и здоровый город Зожники повсюду, и мы протеина вдоволь Качаются день ото дня и баночки, и трицепс Здесь самые крепкие ребята, давай примки с ним А он из Заинская. Да! В нашем городе работает лучше в мире кава yeah, Это что не веришь, да сходи и сам проверь он юниор лига, смех прямо до да, упаду И мы тоже ее любим, и, и это правда! Ну и в конце нашего выступления хотелось бы обратить, обратиться к жюри. Сегодня все команды будут проситься в финал. Ну, а мы не такие. Мы ни на что не намекаем. Сборная Пушкинского. Спасибо. Это прел, это затрязай, это долбик Это вот вам на голову сбросили бомбу